всем привет вы на канале как заработать в интернете сегодня на обзоре у меня самый жирный кран который есть в интернете и он платит здесь мы зарабатываем май не основную шибу не шиба а май чем они отличаются шиба она сделана на сети Ethereum, май шиба Ину она сделана на Binance Smart Chain. И вот давайте посмотрим вот, историю Shiba Inu, Как она развивалась. Вот видим какая цена была. 2020 год. Прошло ну, чуть более года. И она вот стрельнула. Видите как выросла цена. Так само вот, дальше она выросла. Потом упала. Там, где она выросла, люди здесь немножко разбогатели. И вот она торгуется. Эта ошиба она развивается уже полтора года в интернете. Ее можно зарабатывать без вложений. Заработок здесь очень хороший. Вот я снимал видеообзор, когда, получается, два дня назад я уже здесь заработал, ну, где-то 3 доллара по нынешнему курсу без вложений деньги заработал и сейчас в конце данного видео я их выведу и покажу куда их выводить также вы можете либо же здесь заработать без вложений вывести себя на кошелек MetaMask, либо же зайти вот она вот такой вот сайт купить здесь минимальную сумму которую здесь предлагают для стейкинга и поставить под один процент стейкинг и вам будет на автомате вот, э, накапливаться шиба. И вы в любой момент их можете вывести. По данном стейкинге я рассказал вот в этом видео. Перейдите, кто не видел его, посмотрите. Также я вот снимал видео про данный кран. Также перейдите, посмотрите. И все, все ссылки под, подробные про данную монету, также будут вот в описании. Вы перейдете. Здесь можете ознакомить, ознакомиться, вот официальный сайт, там где можно купить монеты, положить в стейкинг, адрес контракта, как добавить данную монету на кошелек MetaMask и выводить. Сейчас я вам это все продемонстрирую. Также вот там где можно купить и продать данную монету вот на Pancake Swap, вы можете легко зайти сюда. У вас здесь есть на балансе ошибок Поставить, продать на USDT. USDT потом вывести себя на карту. Ну, куда угодно. Чтобы установить кошелек в Metamask. Выбираем вот Metamask. Как установить кошелек Metamask. Посмотрите в интернете. Все очень легко и просто. Вы опускаетесь ниже. Здесь выбираете импорт токенов. Пользовательский. Вставляете адрес контракта. И нажимаете добавить пользовательский токен. Все, у вас данная монета добавлена. Как здесь зарабатывать, сейчас я вам все это покажу. Итак, чтобы зарабатывать без вложений. Здесь есть очень много разных способов. Также вот есть система достижений. Чем больше вы будете проводить и собирать, зарабатывать данные монеты на данном кране, тем больше вы здесь будете зарабатывать. Смотрите, сколько здесь всяких достижений также есть автофауцет там где, где вы заходите просто открываете страницу можете купить сервер установить и вам вот каждые 4 минуты будут по 250 токенов капать потом есть обычный здесь кран каждые пять минут по 1500 токенов можно здесь э, зарабатывать 100 клеймов в день делает, можно и есть вот что мне больше всего нравится, колесо фортуны, когда у вас есть три энергии. Каждую минуту здесь можно делать клейм. И таких клеймов можно сделать 100. Здесь нам нужно разгадать капчу. Чтобы у вас была энергия на балансе, вам нужно проходить короткие ссылки. Их тоже очень легко проходить. Сами попробуйте один-два раза и потом вы все поймете, у вас все получится. И разгадать антибота 3, 1 и 8. Выбираем здесь 3. Внизу где-то будет сейчас 1 и 8. И нажимаем собрать монетку. Спин. Колесо здесь крутится и здесь можно приличную сумму такую выиграть. Вот, тысячу монеток я заработал. Также вы ни на одном буксе, ни на одном кране нигде не найдете. Здесь аж 983 ПТС рекламки. Здесь вот посмотрели тысячу секунд, сразу получили, получается, 105 тысяч токенов. Ну и так далее. Вот, вот это, если вы все посмотрите, вы уже заработаете приличную сумму. А для быстрого заработка есть вот задачи здесь. Здесь вообще заработает абсолютно каждый. Здесь вот сними видео об обзор на YouTube. И сразу вот заработаешь 27,5 миллионов токенов. Вот опубликую на сайте отзыв о шибе. Также вот здесь можно сделать фотографию. Где-то я здесь читал фотографию вывод Ну, в общем здесь вот перейдите ознакомьтесь оставили, оставили отзывы вот на трасс пилоте кстати на трасс пилоте очень много отзывов я такого результата еще не видел 98 процентов положительных отзывов по данном крайнего данной монете так что друзья вот переходите регистрируйтесь и зарабатывайте деньги без вложений вот они на этом сайте есть кто не хочет это все делать, перешли, купили шибу, поставили в стейкинг и зарабатывать будете с вложением 1%. Теперь давайте я вам сейчас покажу, докажу, что данный кран платит, все классно и все монеты выводятся, потому что у многих есть вопросы. Также перед тем, как зарабатывать с данного крана без вложений, вам нужно обязательно отключать здесь блок блокировщики рекламы. Смотрите, на балансе у меня вот получается 34 миллиона. И чтобы их вывести, мне нужно взять кошелек с Metamask. Смотрите, где брать кошелек. Открываем Metamask. Когда вы добавили шибу, опускаемся ниже, ищем наш токен шиба, нажимаем на него. Здесь вот три точки есть. Реквизиты счета. И вот это вот ваш кошелек будет. На данную монету вы копируете вставляете и нажимаете кнопочку вывести деньги приходят здесь в течение часа двух деньги уже поступают на ваш кошелек сейчас я приостановлю видео когда деньги мне поступят на кошелек я продолжу итак друзья я продолжаю данное видео смотрим я вот уже получил вторую выплату с данного крана также я получил вот за то, что я снял видео обзор на YouTube, и вот я сейчас покажу вам деньги у меня на MetaMask. Данный кран платит Букс кран называйте как хотите, но этот кран он реально самый самый жирный в интернете. Если вы в нем зарегистрируетесь, поработаете, разберетесь. А если вы еще, вот моя выплата, если вы еще пригласите сюда друзей, партнеров, вы будете зарабатывать еще больше. И вот на данный момент я с данного крана заработал уже 6 долларов. Всем советую присмотреться до данного крана. Также берите, скачивайте мои видеоролики, перезаливайте на новые каналы с тегами. Совсем как я прописываю. меняйте там один тег, какую-то там одну букву, какое-то там название и выкладываете на свой YouTube канал. Таким образом, вы будете зарабатывать еще здесь на данном экране, на партнерской программе. Вот у меня здесь уже вот 93 партнера, 93 реферала. Я их все набрал через видео на YouTube. Всем желаю хорошего дня, всем больших заработков и всем пока.